Приветствую на канале Шарабара. Что-то давненько у нас не было мифологии, не так ли? А потому срочно исправляемся и сразу берем быка за рога. Индуизм. Очень-очень-очень интересная религия. Начнем ознакомление. Индия – это страна, в которой рядом с основной религией индуизм мирно существуют и другие – буддизм, сикхизм, джайнизм, ислам, христианство, бахай, движение свамина Раяна, Само слово индуизм означает вечный путь. Это религия политеистическая, то есть поклоняются целому пантеону богов, а не одному единственному. Проще говоря, это многобожие. Это верование берет свое начало в ведической культуре, как предполагается во втором первом тысячелетии до нашей эры. Постулаты этой религии записаны в священной книге Веды. Основным смыслом и целью индуизма является единение с Богом через осознание единства всего сущего и достижение полного умиротворения. Индуизм в основной массе никоим образом не ограничивает мирские удовольствия, так как во всем, даже в саморазрушении, можно увидеть божественное проявление. Кроме того, индуизм предписывает почитать все живое, так как это, возможно, твое собственное воплощение, аватар, в будущих жизнях универсальным божественным именем в индуизме, а также мантрой, то бишь молитвой и символом является Ом. Ну, ом, вот это вот. Иногда встречается транскрипция Аум. Это три буквенных символа, которые олицетворяют трех главных богов и сферы их влияния. Брахма – это создатель, Вишну – это вседержитель, ну или же поддержатель. И Шива – Разрушитель. Они втроем находятся на вершине индуистского, скажем так, Олимпа. И составляют Три Мурти, то бишь Троицу. Все остальные боги так или иначе происходят от них. Что ж, давайте про каждого из них поподробней. Брахма. По одной легенде, Брахма – это великий создатель, божество, отвечающее за творение в Великой Троице Индуизма. Это первичное существо, не имеющее изначально форму, основатель всего сущего. По другой же легенде, он был рожден в цветке лотоса, расположенного в пупке Вишну. Это бог-создатель всего сущего в этом и других мирах. Чтобы ему помогли в создании вселенной, Брахма сотворил 7 великих мудрецов, а также 7 праджапати, это прародители человеческого рода. Согласно одной из теорий сотворения мира, человечество появилось фактически в результате инцеста. Как плод страсти Брахмы к его божественной дочери Вак, которая обычно представлена в храмах в виде львицы. Брахма – единственный из всех богов Верховного Пантеона, кто на 100% олицетворяет собой мужское начало. Остальные божества могут являть собой разные ипостаси. Он красного цвета, но не всегда. Иногда кожа у него вполне такая вот человеческая и многоликий. Изначально имел пять лиц, но Шива своим третьим глазом испепелил одну из них, так как счел обращение Брахмы к нему недостаточно почтительным. Кроме этого, у Брахмы четыре руки, в которых он держит скипетр, иногда вместо него можно встретить четкий лук, миску для подаяния и манускрипт вед, чаще всего реведы. Ноги у него по преданию тоже 4, но изображают обычно 2. Согласно Брахма Пуране и индуистской космологии, Брахма является создателем, но в индуизме не выделен как отдельное божество. Он вспоминается здесь только в связи с творением и Брахманом, материалом всего сущего. Жизненный срок Брахмы это 100 лет Брахмы, либо 311 триллионов человеческих лет. Эпично, да? 311 триллионов! Следующие сто лет – это сон сущего, после чего появляется новый Брахма, и творение начинается сначала. Поэтому Брахма считается исполнителем предначертания воли Брахмана. Вишну – это основной конкурент Брахмы, один из самых популярных и почитаемых богов в индуизме. В некоторых регионах Индии ему отдают первостепенную роль создателя и хранителя вселенной. Он следит за порядком во всех вселенных и мирах и периодически, если возникает такая необходимость, полностью или частично воплощается в том или ином месте для поддержания порядка и приведения сил к равновесию. Согласно индуистским мифам и легендам, в нашем мире такая необходимость возникала уже 9 раз. И именно столько инкарнаций Вишну появлялись здесь. Он может принимать различные образы, часть его аватаров – животные, часть – люди. Однако уже известно, какой будет его следующая, десятая сущность и что ему предстоит совершить. Но посмотрим 9 предыдущих. Матья, рыба. Во время всемирного потопа, когда вся земля скрылась под водами Великого океана, Вишну обратился рыбой и в этом образе предупредил прародителя человечества, сына Брахмы, оградивший опасности и помог ему, его семье, а также семи мудрецам, Риши, которые помогали Брахме с созданием вселенной, спастись от неминуемой гибели. Курма – черепаха. В результате все того же Великого Потопа было утрачено множество сокровищ, в том числе и Амрита. Это индийский вариант божественного нектара наподобие греческой амброзии, которая помогала богам сохранять молодость и красоту. Тогда Вишну обернулся гигантской черепахой и погрузился на дно космического океана. Другие боги взгромостили ему на спину гору Мандара, которые привязали огромного змея Васуке. Затем боги раскручивали гору с помощью змея, сбивая воду, как сбивают молоко для получения масла. В конце концов, океан вспенился, и на поверхность всплыли все утерянные сокровища, и даже больше. В том числе из глубин космического океана явилась богиня Лакшми, верная спутница Вишну во всех его ипостасях. Параха демон хираньякша в очередной раз утопил землю в глубинах космического океана бараха убил его и поднял землю из морской пучины на своем клыке Нарасимха человек лев демон Хариньякашипу не путать с предыдущим неправильно распорядился даром паука неуязвимостью никто не мог убить его ни днем ни ночью возомнив себя всесильным он стал творить множественные бесчинства как среди людей так и среди богов досталась от Харинья Кашипу и его собственному сыну, благочестивому прохладу, из-за чего тот вынужден был призвать на помощь бога Вишну. Тот явился на закате, то есть не днем, не ночью, а в период, когда одно время суток сменяет другое. В образе Нарасимха, получеловека льва, И он убил взорвавшегося демона. Вамана, Карлик Демон Бали захватил мир и достиг такой мощи, что стал опасен даже богам. Силой справиться с ним было невозможно. Тогда Вишну вынужден был пойти на хитрость. Он явился к Бали в образе карлика и попросил подарить столько земли, сколько он сможет отмерить тремя шагами. Бали не был скупым, тем более, что там карлик намерит своими шагами. Так что он согласился, но Ваман обманул его. После того, как согласие было получено, он превратился в великана и в два шага покрыл небо, землю и все, что есть между ними. Тем не менее, в ответ на благородство Бали, он не стал делать третий шаг и оставил ему преисподнюю. Парашурама. Рама с топором. Человеческий аватар Вишну. Он явился на землю в образе сына Брахмана Джамадагни. Жадный злой царь Картавирия обокрал Брахмана, за что был убит Парашурамой. Сыновья Картавирии в отместку убили Джамадагни. Это привело в бешенство Вишну и он 21 раз подряд истреблял всех мужчин из сословия кшатриев. Это войны. Рама. Герой знаменитой Рамаяны. Рама почитается как образец мужественности, мужской чести, любящего супруга, монарха и друга. Кроме Рамы и Ситы в истории задействованы его братья Лакшмана, Харат и Шатракхна, а также друг и верный помощник Рамы, царь-обезьян Хануман. Кришна – самое популярное божество в Индии, а также во многих других странах на сегодняшний день. Все ведь слышали знаменитую мантру Хари Кришна». Считается, что прослушивание, а уж тем более распевание данной мантры, возвышает сознание, раскрывает ум и, самое главное, освобождает от последствий кармы. Будда, все верно, это тот самый основатель буддизма. Именно за счет этого аватара достигается тесное переплетение буддизма с индуизмом и логичное включение в распространение его философии на территории Индии. Калки – это грядущее, десятое воплощение Вишну. В конце нашей эпохи явится Вишну в человеческом обличии, верхом на белом коне, с пылающим мечом в руке. Когда явится Калки, он осудит и покарает грешников, вознаградит праведников и наступит всеобщее благоденствие до следующего пришествия. Шива это еще один очень непростой персонаж индийского пантеона. Он одновременно является богом-разрушителем, богом танца, а также хранителем людей от иллюзий. Шиву обычно изображают очень миловидным молодым человеком голубого цвета С четырьмя руками и тремя глазами Иногда можно встретить изображение еще и с четырьмя головами Третий глаз, тот который мечтают у себя открыть все йоги и прочие просветленные Расположен в центре лба и может нести поистину разрушительные последствия Иногда его рисуют как обычный глаз, а иногда схематически в виде трех полос Почитатели Шивы также наносят себе на лоб отметку символизирующую третий глаз нельзя сказать что у шивы как у вишну было множество аватаров скорее он представлен во множестве ипостасях символизирующих его божественное предназначение так например шива бог йог бог аскет он предпочитает одиночество и уединенно сидит на горе кайлаш или кайлас в гималаях обычно он одет в тигриную шкуру а его шею обвивают земли Количество может разниться. Соответственно, он так или иначе покровительствует всем, кто ищет просветление, развитие ума и сознания. Бог-разрушитель. В этой своей ипостаси он имеет имя Хайрава, то есть поглотитель радости. Исполняя эту миссию, он со свитой демонов бродит по кладбищам и местам кремации. Шею его украшает ожерелье из черепов, а волосах копошатся змеи. Бог-танцор Натараджа. В своем магическом танце он стоит на одной ноге, опираясь на крошечную фигурку демона-карлика, лежащего на цветке лотоса. Этот демон символизирует человеческое невежество, которое Шива искореняет своим танцем, ведя к мудрости и освобождению от кармы и путь бренной жизни. Вторая нога бога согнута и поднята, в двух руках он держит барабан и пламя, это символ его разрушительной натуры. Третья рука сложена в благословляющем жесте, а четвертая развернута к поднятой ноге, даруя тем самым освобождение от иллюзий. Сам Натараджа окружен языками пламени, танец Шивы символизирует путь к спасению, освобождение от маи, то есть иллюзий. Гангадхар. С этой его ипостасью связана следующая легенда. Когда-то давным-давно на земле не хватало не то что воды, но даже влаги. Вся она была сухой и растрескавшейся и покрытой пеплом. Единственное, что могло спасти ее, это воды великой реки Ганг. Но они омывали божественные миры и струились высоко в небесах, а ее мощь была настолько велика, что если бы направить весь поток на землю, это просто-напросто разрушило бы ее. И тут на помощь пришел Шива. Он подставил свою голову под поток воды, которая, запутавшись в его волосах, превратилась в семь притоков и напоила землю живительной влагой. Для передвижения Шива предпочитает использовать белого бычка Нанди. Вот почему почитатели Шивы так трепетно относятся к коровам. Нанди также заботится обо всех четвероногих существах и очень печалится, когда им причиняют вред. Это еще не все. У каждого из богов есть жена, которая является Шакти, то есть божеством, несущим женское начало вселенной, ее энергию. Разумеется, надо с ними ознакомиться. Смотрим. Сарасвати – это супруга Брахмы. Как богиня реки, воды, Сарасвати олицетворяет плодородие и благополучие. Она ассоциируется с чистотой и творчеством, особенно во всем, что касается общения, например, в литературе и ораторском искусстве. В поствидийскую эпоху она начала терять свой статус речной богини и стала все больше и больше ассоциироваться с искусствами, словесностью, музыкой и всем другим. Ее имя в литературном переводе означает «та, которая течет», что может равно относиться к мыслям, словам или речному потоку. Богиня Сарасвати обычно изображается как красивая женщина с желтой кожей, облаченная в одежде чистого белого цвета, восседающая на белом лотосе, хотя обычно. Ваханой считается лебедь. Это символизирует ее опыт в познании абсолютной истины. Она в основном ассоциируется с белым цветом, который символизирует чистоту и истинное знание. На изображениях у нее обычно четыре руки, каждая из которых представляет аспект человеческой личности в процессе обучения – ум, интеллект, внимание и эгоизм. В этих четырех руках она держит книгу, это священные веды, мало, четкий из белых бусин, горшочек со священной водой и вина, это музыкальный инструмент. Лакшми, супруга Вишну, была замужем за всеми его инкарнациями. Это индуистская богиня богатства, света, мудрости, лотоса, удачи и везения, красоты, храбрости и плодородия. Она добра к детям и щедра на подарки. Из-за ее материнских чувств и из-за того, что она является женой Нараяна, то есть верховного существа, на нее переносится образ матери вселенной. На некоторых изображениях ее можно увидеть в двух формах. Худеви и Шридеви, стоящих по разным сторонам Вишну. Худеви – это форма плодородия, по сути это мать земля. Шридеви олицетворяет собой богатство и знание. Многие люди в заблуждении говорят, что у Вишну две жены, но это не так. Невзирая на количество форм, это все же одна богиня. Лакшми изображается как красивая женщина с четырьмя руками, сидящая на лотосе, одетая в роскошное одеяние и украшенная драгоценностями. Выражение ее лица всегда всегда умиротворенная и любящие. Самой главной отличительной чертой Лакшми является то, что она всегда восседает на лотосе. Лотос символизирует неразрывную связь Шри-Лакшми с чистотой и духовной силой. Корнями привязаны грязи, но цветущий над водой тот, чей цветок не загрязнен. Лотос представляет собой духовное совершенство и значение духовных достижений. Дурга, супруга Шивы. С богиней Дургой был тесно связан культ великой богини-матери, которая воплощала в себе разрушительные и созидательные силы природы. Похожие трактовки сущности Дурги мы находим в шиваизме и тантризме, в которых это божество являло собой творческую энергию Шивы, являясь его шакти. Чаще всего Дурга представляется как богиня-воительница, которая ведет непримиримую войну с демонами, защищает богов, а также сохраняет мировой порядок. Продолжение Одна из самых популярных индийских легенд рассказывает о том, как Дурга уничтожила в поединке демона Махиши, который в свое время не низверг богов с небес на землю. Этот демон считался непобедимым, однако сам был низвергнут Дургой. В индуистском народном изобразительном творчестве богиня Дурга предстает в виде десятирукой женщины, которая величественно восседает на льве или тигре. В ее руках находится оружие возмездия, а также символы, принадлежащие другим богам. Презубец Шивы, Луквайю, Варджу Индры, Диск Вишну и все в том же духе. Подобное изображение свидетельствует о том, что боги даровали дурке часть своих сил, для того, чтобы она не только защищала, но и разрушала все то, что мешает развитию. Вот мы и познакомились с троицей главных богов, а также их супругами. Насим, позвольте, откланяться. Ставь, мне подписывайся, делись и в общем все как всегда. Счастливо!